Чем отличается самка-щегла от самца? Вот самка. Вот самец. Характерные признаки. Это то, что красное заглаз не заходит. У самца заходит. Второе, усы. У самца они черные. У самки, как видите, беленькие. Вот. Ну и третий признак это крыло. У самца оно черное. У самочки оно все коричневое. Видно. Вот три характерных признака. Еще у самца могут быть перья, вот такие желтые здесь. Не у всех. А у самки вот такие перья. Ну и самец, естественно, тут не сравнивать. Но когда поймаете. Самца не Самочку мы отпускаем. Все, самца тоже отпускаем.